Замкнули, не работает. Открываем центральный замок, багажник активировался. Привет, друзья, вы на канале Zeta Install, меня зовут Виталий. Сегодня я решил вам показать ролик по просьбе одного из подписчиков. Он установил кнопку Start-Stop по моему ролику предыдущему ну, точнее три в одном и у него перестал блокироваться багажник ничего удивительного я в этом не вижу когда вы закрываете не со штатной системы то блокируется именно имитируется работа кнопки на водительской двери то есть я здесь имитировал работу центрального замка открытие закрытие вот этот движок и работу э, открытия багажника вот этот движок то есть с этой кнопочки будет э, для чего я это сделал чтобы показать вам несколько вариантов блокировки багажника то есть как бы вот этот движок нам нужно сблокировать в зависимости от положения этого движка самый простой вариант я ему подсказал от э, газ 24 э, реле переключения головного освещения но оно с фиксированной точкой механический переключатель качалка и поэтому оно может блокировать но может также перевернуться и разблокировать наоборот то есть и вы этого не, не увидите ну вот один из простейших вариантов приобрести вот такой вот э, движочек актуатор на 5 проводов подключаем его параллельно этому движку то есть как бы находим линию где у нас центральный замок силовую линию подключаем его параллельно синий к синему зеленый к зеленому ну или наоборот неважно главное чтобы он у нас срабатывал вместе в параллель я вот покажу сейчас то есть если мы его законектим, то срабатывать он у нас будет уже вместе при этом здесь переключатель будет замыкать и размыкать одну из пар то есть, как бы можно определить теперь, какая из пар будет у нас замкнута. То есть, черный провод у нас общий здесь. А коричневый с белым. Так, включаем. Вот, белый замкнут. И то есть, получается у нас... При запирании замка должен быть, должен размыкать, то есть разрывать цепь при срабатывании так. При срабатывании же центрального замка на открывание будет замыкать цепь. Вот эти два провода у нас получается замыкаются при отпирании. Их мы можем поставить, в... Раз... разомкнуть цепь, то есть как бы в разрыв цепи поставить на багажник и получается у нас цепь будет разорвана. Я думаю, это понятно, я соединять вот это, ну как бы это любой сможет сделать. То есть вот она получается пара проводов, контакт, вот это подключается в параллель. Неудобство в чем? Вот такая вот балда будет стоять где-то в салоне и щелкать, то есть ну как бы мало приятного. И я предлагаю более творческий вариант использовать. Для этого нам понадобится. Но ну, вообще по-хорошему у меня как бы есть. Вот такое многоконтактное реле. Оно новенькое. Здесь идет... Я их использовал как-то, не помню уже для чего, но неважно. В этом реле есть обмотка и две группы перекидных контактов. Сейчас я покажу, как они устроены. Так, вот у нас... Здесь обмотка. Так, не видно. Переключаем на сопротивление. Вот, 741 Ом. Это обмотка. И контакты. Но ну, вот какой из них куда идет, я не помню. Переключаем на прозвоночку. Вот это нормально замкнутый, это нормально разомкнуто. То же самое здесь. То есть при срабатывании реле контакт перекинется. Единственное, я не помню, где у него общий. Сейчас мы это определим. Вот так, подпаяв провода к реле, сейчас я подключу его. Питанию и мы определим, где у нас общие, где у нас какие находятся контакты. Итак, когда реле сработанные, срабатывает вот эта группа контактов. Ну и здесь то же самое. Когда в свободном состоянии. Вот это. Значит, вот это и это у нас общий. Вот это нормально замкнутые, а вот это нормально разомкнутые. Между собой они не замыкаются нигде. То есть это две параллельные группы контактов, которые именно вот так и вот так идут. Так, что, почему именно такое реле? Дело в том, что если сейчас подключить это реле, и, скажем, параллельно, актуатору то оно начнет срабатывать вместе с ним для того чтобы было наглядно я сейчас сделаю вот нормально разомкнутый контакт так и делаем сработку сработало сработало то есть, оно срабатывает и в ту сторону, и в обратную сторону. Но нам нужно, чтобы оно срабатывало только на закрытие или только на открытие. Правильно? То есть, скажем, оно должно срабатывать только на открытие. Для этого определяем, где у нас плюс при открытии. Так, При открывании у нас... Плюс появляется на синем, на зеленом. Ничего, на закрытие, на зеленом. То есть на открытии, на синем проводе. Так, и так как на синем проводе у нас появляется плюс именно на открытие, то для того, чтобы реле срабатывало только в одну сторону нам нужно ограничить его диодом. Что же нужно для блокировки? Для блокировки нужно зафиксировать это реле в определенном положении. То есть, как бы, чтобы оно не потребляло питание в закрытом состоянии, значит нужно блокировку нормально разомкнутую использовать для того, чтобы поставить последовательно в разрыв в эту вот цепь с актуатором. Цепь актуатора или кнопки. Дело в том, что это принципиально правильно, но не всегда так, как я это сделал. То есть бывает, что кнопочка идет на реле, реле идет на это. Но неважно, цепь разорвать или кнопки, или актуатора, работать эта цепь не будет. То есть заблокировать, именно разорвав, разорвав цепь. А разорвать цепь можно через контакты. Для того, чтобы реле у нас срабатывало только на открытие или только на закрытие, нужно ограничить движение тока через обмотку. В одну сторону И это мы сделаем при помощи диода Диод припаиваем Последовательно То есть в разрыв Так Отпаиваем синенький Так, припаиваем диодик Так, я навешиваю так Потому что это у меня Экспериментальная база что-то не так будем переделывать. Но я надеюсь, что я все сделаю правильно. Так, теперь. Для того, чтобы у нас это реле... Так, теперь, теперь, теперь. Не будем торопиться, забегать вперед. Так, теперь проверяем, в какую сторону у нас срабатывает реле. Как видим, теперь только на открытие срабатывает. Так, И теперь нам нужно э, в открытом состоянии э, подвесить это реле, чтобы оно осталось открытое. Для чего то же самое мы можем сделать. Э, ставим второй диодик так и припаиваем к общему. Так. И на этот выход. Для чего это делается? Для того, чтобы нам осуществить самоподхват или. То есть теперь... Так, вот это отогнем немножко в сторону. Я не хочу их резать, потому что использовать их буду, возможно, в другом месте. То есть, как бы смысл. Я хочу показать, как это будет. И теперь через нормально разомкнутый контакт подаем на... Так, нормально разомкнутый у нас крайний. Вот этот. То есть, сюда нужно подать постоянный плюс. Так, возьмем проводок. Для наглядности я его сделаю красным. Так, и подам сюда же плюсик. Плюс этот будет постоянный. То есть нужно посадить его через предохранитель, ну скажем, на аккумулятор или на любой постоянный плюс замка зажигания, питающий или ну куда угодно. Так, теперь смотрим, что у нас получается при подаче питания. Так, опять садимся на наш контакт проверочный. Тот, который у нас будет использоваться так, для блокировки. И вот мы видим сработал реле и висит. Теперь, когда обратно закрываем, оно размыкается. Контакты убегают. Так, При срабатывании на открытие у нас срабатывает контакт. Замыкается контакт реле и висят. При срабатывании на закрытие реле размыкается. Почему у нас это происходит? Потому что плюс постоянный висит у нас через нормально разомкнутый контакт на диод и на обмотке реле. И плюс приходит отсюда. Он тоже приходит на этот же контакт обмотки реле. По умолчанию обычно Центральный замок, как я его уже вам показывал в одном из предыдущих видео, на обоих контактах висит минус, на одном из них появляется плюс. То есть при подаче плюса сюда у нас срабатывает контакт и замыкается, то есть подхватывает сам себя. Здесь висит минус. Затем, когда идет на закрытие, у нас появляется плюс на зеленом. И на, так как на синим у нас тоже висит плюс, с красного подается через диод, то у нас плюс и плюс отпускает обмотку реле. Получается, потенциал исчезает, и контакт размыкается. Так, значит, нормально разомкнутый контакт. Вот, используем для блокировки. То есть теперь, когда у нас центральный замок открыт, багажник работает. Когда центральный замок закрываем, Багажник перестал функционировать. И при этом реле у нас э, свободно, то есть оно не потребляет электроэнергию. Э, наш аккумулятор не, не сядет за ночь, например. Открываем центральный замок. И активировался багажник. Надеюсь, это понятно, как сделать. То есть, как бы этот. И теперь перейдем к такому вопросу, что у вас нет такого реле многоконтактного. Когда нет такого многоконтактного реле, все это можно перенести на более простой вариант. Берем любые реле, какие есть. Когда у вас нет такого реле, то можно создать такую конструкцию из вот этого реле. То есть здесь получается у нас обмотки. Я уже описывал вам как-то в одном из предыдущих роликов, как работают реле. Вот это у них обмотки. Так, надо их запараллелить. Так, ну, в принципе, можно так, можно взять... какие-нибудь дополнительные проводники Так, ну и всю эту систему перекидать сюда. Так, один контакт, вывод обмотки. Так, на второй идет через диодик и на нормально разомкнутый. Плюс на общей цепляем. Так, блокировка идет на нормально разомкнутый контакт, нормально разомкнутый. Так, то есть сюда, и сюда. Так, проверяем. Так, замкнули. Не работает. Открываем центральный замок. Багажник активировался. Я думаю, все наглядно и популярно. Так, ну Я извиняюсь, что без особой красоты это было сделано буквально на коленках при вас, то есть продумано не продумано совсем, а буквально создано на ваших глазах поэтому как бы, вы можете повторить то же самое а можете взять за основу только принцип в общем, если вам понравилось видео подписывайтесь на канал спасибо всем за внимание это можно сделать более красиво и более, как скажем, в коробочку оформить там красиво, заизолировать и все остальное. Я показывал вам принцип, как сделать блокировку именно до чего угодно, в зависимости от состояния центрального замка. Всем удачи! Увидимся в ближайшее время!